Так, уважаемые коллеги, добрый день. Я вас рада приветствовать на нашем вебинаре. Пожалуйста, уточните, все ли хорошо со связью. Поставьте, пожалуйста, плюс в наш чат, если нет никаких проблем ни со звуком, ни с видео. И минус, если есть какие-то проблемы технического характера. И будем с вами начинать. Так, так, отлично. Вижу ваши ответы. Меня зовут Романова Юлия, я являюсь руководителем Академии продаж электронной площадки ОТСИ. Сегодня мы с вами проводим вебинар для участников закупок. Тема нашего вебинара – это участие в закупках с полки, это новые закупки в соответствии с частью 12 статьи 93-44 Федерального Закона. И, соответственно, все нюансы по этой закупке мы сегодня с вами постараемся рассмотреть. Традиционно я сейчас включу презентацию и тоже попрошу вас ответить, все ли видно. Так, выбираю презентацию. Поставьте, пожалуйста, плюс, если вы видите презентацию. И далее будем с вами уже двигаться по презентации. Итак, отлично. Участие в закупках с полки в соответствии с частью 12 статьи 93 44 Федерального закона. В апреле месяце были внесены изменения. Наконец-то вступила в силу новая норма, а именно вступила в силу часть 12 статьи 93 44 Федерального закона, которая регламентировала, точнее, которая предоставила возможность проводить заказчикам так называемые закупки с полки. Опять же, это закупки единственного поставщика по классическому варианту статьи 93, но с учетом определенных особенностей. И главная особенность и для заказчика, и для участника закупки – это, соответственно, цена. Цена. То есть первый интерес, так сказать, который может быть у нас по этой процедуре закупки, это ценовой лимит. Если раньше вы не обращали внимания, возможно, на такие процедуры, то на сегодняшний день я рекомендую особое внимание обратить э, по отношению именно, э, точнее обратить внимание на вот эти вот процедуры. Ну, по всем по порядку. Итак. 1 апреля э, закупка товара у единственного поставщика в электронной форме, предусмотренной частью 12 статьи 93 и 44 федерального закона, может проводиться путем размещения извещения на сайте единой информационной системы и путем выбора при размещении извещения электронной площадки со стороны заказчика. То есть здесь мы с вами видим прямую аналогию с конкурентной процедурой. Мы видим то, что заказчик обязательно при формировании извещения выбирает ту электронную площадку, соответственно, на которой будут аккумулироваться предварительные предложения. В классическом варианте были расширены пункты 4 5 по части 1 статьи 93 44 федерального закона и были внесены соответствующие изменения. То есть Таким образом, здесь полностью статьи пункты 93 статьи не привожу, но выдержки из них на слайде вы видите. Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму не превышающую 600 тысяч рублей – то есть мы видим пункт 4 и пункт 5, когда у нас учреждения культуры закупаются. Стандартный классический вариант, когда до 600 тысяч рублей это закупка у единственного поставщика. И дополнительно на сегодняшний день это закупка товара на сумму, которая предусмотрена частью 12 статьи 93 44 федерального закона при условии, что закупка проводится в электронной форме. То есть таким образом, исходя из этого, мы с вами делаем ключевой вывод, что это исключительно закупка товара. Если речь идет про закупку заказчикам, услуги, работы, то здесь используются стандартные классические механизмы в отношении пункта 4.5, когда есть у нас ограничение 600 тысяч рублей. Если же это закупка товара, то заказчик может использовать новый механизм и закупать путем размещения извещения по Часть 12 статьи 93. Казалось бы, все достаточно просто, но предварительные действия требуются и от поставщика для того, чтобы ваше предварительное предложение, по-другому это аналогия заявки, попало, собственно, к заказчику, то есть попала в выборку, в связи с чем в дальнейшем заказчик сможет осуществить закупку именно вашего товара по вашему предложению. Изменения затрагивают только закупки товаров, проведение а, закупки единственного поставщика в электронной форме – это право, а не обязанность заказчика. И вот здесь вот, конечно, я не буду действительность никак приукрашать, я скажу все как есть. Заказчики пока на сегодняшний день, так сказать, не очень активно используют этот механизм новый, стараются закупать по прежним правилам, но… Связано это в том числе и с тем, что нет предварительных предложений, то есть участники закупок со своей стороны тоже никоим образом не стимулируют закупку единственного поставщика по новой части 12 -й. Другие особенности закупок малого объема можно также выделить по пункту 4.5 части 1 статьи 93 порядок закупки работ и услуг, то есть когда опять же это происходит, проводится точнее закупка у единственного поставщика, в этом случае все осталось неизменным. Хотя вот такая некая коллизия, возможно даже где-то техническая ошибка наблюдается, например на площадках я видела предложения, которые прямо говорят о том, что участник закупки по предварительному предложению по части 12 предлагает определенные услуги работы. Поэтому здесь, конечно же, Должно быть пристальное внимание со стороны заказчика к тому, что заказчик закупает по этой части 12, это все же товары. И со стороны поставщика тоже я не рекомендую размещать сведения, даже если есть такая техническая возможность по услугам, работам, потому что впоследствии все-таки такая закупка может быть признана недействительной, ввиду того, что в законе прямо указано, что закупается по части 12, это товары. Далее, при осуществлении закупки товара на сумму, предусмотренную двенадцатой статьи 12 третьей 93 44 федерального закона, у заказчика появляется обязанность размещения в единой информационной системе извещения, проекта контракта, обоснования цены контракта, протокола закупки. Есть, опять же, мы видим аналогию по конкурентной процедуре. Все эти сведения будут указаны в ЕИС, будут указаны на электронной площадке, но э, здесь дело в первую очередь за поставщиком. Поставщик, кто уже инициирует работу по части 12, размещая свое предварительное предложение. В отношении таких закупок, закупки по части 12, применяются отдельные нормативные правовые акты в отношении национального режима, то есть по тем нормативным правовым актам, где нет прямого указания на то, что данное, например, постановление правительства, ну, возьмем 832 по продуктам питания, применяется исключительно в случаях закупки путем проведения процедуры конкурентного типа. В этом случае, естественно, не применяется такой нормативный правовой акт по части 12, а вот там, где нет прямого указания, на то, что нормативный правовой акт по нац. режиму применяется только при конкурентных закупках, соответственно, нормы используются, применяются и в отношении таких закупок. Приказ Минфин – ну, здесь более такой актуальный пример. Все-таки чаще мы не продукты питания, потому что специфичные товары. А универсальный, пожалуй, для большинства поставщиков это приказ Минфин России, 126 н не применяется, ввиду того, что речь идет про конкурентные процедуры. По части 12, статьи 93. Невозможно осуществить закупку с неопределенным объемом, то есть заказчик не проводит закупки с неопределенным объемом, также совместную закупку тоже не проводит. Преимущество УИС, что примечательно, и организациям инвалидов в соответствии со статьями 28-29 при таких закупках предоставляются. И вот опять же можно определенный вывод сделать, что все же более акцент делается на том, что это закупка конкурентной природы, скажем так. И вот буквально на этой неделе я была на конференции в Волгограде, и представитель Минфин, Дмитрий Алексеевич сказал о том, что, собственно, да, вот есть такая небольшая коллизия в отношении того, что все-таки преимущества должны предоставляться по конкурентным закупкам, а по части 12, ввиду того, что это не конкурентная процедура, предоставляться такие преимущества не должны. Но, тем не менее, на сегодняшний день имеем то, что предусмотрено, и такие преимущества предоставляются. Определенные, так сказать, плюсы можно выделить закупок малого объема по новой части 12, это скорость проведения такой закупки и для заказчика, и для участника есть, собственно, определенные положительные моменты в том, что можно провести закупку быстрее, можно осуществить поставку быстрее, но для поставщика нужно быть, так сказать, на готове. Разместить свое предварительное предложение. С учетом того, что процедура проходит всего за 4 рабочих дня с момента размещения извещения до э, заключения контракта, нужно учитывать этот срок и, собственно, э, держать необходимое количество товара наготовит, так сказать. Но в связи с этим есть определенные нюансы и возможности для поставщика, о которых мы с вами далее будем говорить. Высокая экономия денежных средств заказчика, потому что, опять же, это э, закупка, все же э, конкурентную природу имея, э, участник э, конкурирует с другими э, поставщиками. Стоимостной лимит до 3 миллионов рублей расширил возможности для заказчиков и э, варианты участия для поставщиков. Сам механизм актуален для крупных заказчиков, для тех заказчиков, у которых большой совокупный годовой объем закупок. Соответственно, заказчики больше, больше объем закупок могут провести с учетом этого механизма. И для тех заказчиков, у которых небольшой совокупный годовой объем закупок, но сам механизм для них тоже является актуальным. Ну и, собственно, прозрачность процедуры выбора победителя. Здесь, я думаю, комментарии излишни. Наряду с плюсами есть свои минусы. Эти минусы актуальны и для поставщика, и для заказчика. Собственно, на мой взгляд, самый существенный минус в связи с этим – это привязка к ТРУ. То есть, таким образом... А, привязка к КТРУ говорит о том, что и заказчик формируя свое предварительное, формируя прошу, прощение, извещение и формируя предварительное предложение, поставщик привязан. КТРУ. И заказчик, и поставщик используют каталог товаров, работы, услуг, и описание товара должно строго соответствовать КТРУ. Описание дополнительных требований заказчика к товару не предусмотрено, в, обычной, в отличие точнее, от обычной конкурентной процедуры закупки. И вот самый большой минус, он заключается в том, что такая вот некая стыковка предложения поставщика и извещения заказчика могут в конечном итоге и не произойти. И предложение останется невостребованным, и извещение по результату проведения процедуры, закупка такая не состоится. Поэтому здесь, конечно... Uh, рисую дальнейшие перспективы. Uh, многие говорят, в том числе и я о такой предварительной некой договоренности, здесь я просто называю вещи своими именами, когда договаривается участник, заказчик, и заказчик формирует извещение, а поставщик формирует свое предварительное предложение, используя один код КТРУ, и тогда, собственно, все звезды сходятся. Но здесь, опять же, такой существенный момент, он заключается в том, что минимум должно быть два предложения для того, чтобы процедура состоялась, для того, чтобы, соответственно, у заказчика, по сути, была возможность рассмотреть поступившие предложения. Мене одного менее двух предложений, то закупка считается не состоявшей. Если товара нет в КТРУ, ну допустим, определенная позиция вы точно знаете, что нет такого товара в каталоге товаров работ, услуг. Провести ЗМО, закупку малого объема до 3 миллионов рублей, заказчику не представляется возможным, и поставщику не представляется возможным разместить свое предварительное предложение. К недостаткам закупок малого объема можно отнести и механизм заключения контракта, который на сегодняшний день не предполагает направление протокола разногласий и предполагает достаточно короткие сроки. В том числе, здесь тоже существенный нюанс, заказчик при публикации извещения формирует уже фактически полностью готовый контракт под ключ, соответственно, без внесения каких-либо дополнительных изменений в дальнейшем. В том виде, в котором вы видите сам контракт, в том виде он и, собственно, будет размещен, но реквизиты победителя будут добавлены. Итак, вот здесь мы с вами проводим такую некую сравнительную аналогию, что было ранее, что сейчас, но все же делаем акцент на том, каким образом функционируют закупки малого объема с 1 апреля 2021 года. Право на осуществление закупок через 8 электронных площадок, то есть заказчик при публикации извещения выбирает одну из электронных площадок, пока еще на сегодняшний день, и именно на этой площадке размещается извещение. До 3 миллионов рублей, иные ограничения, которые которые для закупок малого объема предусмотрены, все они сохраняются. И а, публикация обязательно происходит на основании КТРУ. Не менее двух и не более пяти заявок отбираются. Отбираются заявки в автоматическом режиме. Здесь единственный критерий, который... Учитывается электронной площадка – это критерий цены. Таким образом, важно не только разместить свое предложение, но важно его разместить и по адекватной цене, чтобы в конечную выборку не более пяти предварительных предложений ваше предложение вошло. Далее, в течение одного часа проводится фактически отбор предварительных предложений и два рабочих дня предусмотрено для заключения контракта. Предварительное предложение участника закупок должно содержать наименование товара и его характеристики с использованием КТРУ. Когда вы открываете форму предварительного предложения на площадке, вы видите обязательные поля для заполнения. Но таким образом заполняются сведения и по, по товару, который вы поставляете, и сведения по своей организации, либо по индивидуальному предпринимателю. Товарный знак стандартно при наличии, наименование страны происхождения товара, универсальное требование, которое у нас повсеместно применяется, оно используется и здесь, То есть по э, закупкам по части 12, тоже мы указываем наименование страны происхождения товара э, в предварительном предложении. Единственное измерение товара по общероссийскому классификатору, Далее цена единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов иных обязательных платежей. И вот здесь вот цена единицы товара у нас, конечно же, будет зависеть от того, куда мы готовы поставить наш товар. Но дальше, уже, дальше я озвучу про непосредственно размещение сведений о порядке поставки товара. Максимальное количество товара, которое предлагает участник закупки к поставкам. Такая возможность тоже предусмотрена в части указания максимального количества. Далее, самое интересное, куда мы готовы поставить наш товар. Это наименование субъекта или субъектов, то есть множественность здесь предусмотрена. В отношении предлагаемых, собственно, к поставке товаров может быть несколько субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов, и все эти данные мы выбираем из соответствующего классификатора. То есть таким образом у нас в данном случае есть возможность выбрать несколько вариантов по месту поставки. Срок действия предварительного предложения, который не может составлять более одного месяца. Здесь в этом тоже я усматриваю существенный недостаток, потому что фактически важно держать в голове ну или где-то в другом месте записывать когда нужно обновить соответствующее предварительное предложение. Месяц истек, предложение потеряло свою актуальность, соответственно, его нужно снова обновить, если вы по-прежнему заинтересованы в таких Процедура. Обычные документы участника закупки, анкета, декларации в единым требованиям, их никто не отменял, соответственно, вы их тоже прикладываете. Алгоритм проведения будет следующим. Заказчик формирует при помощи КИИС извещение об осуществлении закупки, содержит извещение проект контракта, обоснование начальной максимальной цены контракта и включаются сведения по той площадке, где, собственно, предложение, точнее, извещение размещается. В течение одного часа с момента размещения в ЕИС, извещение об осуществлении закупки, оператор электронной площадки определяет из числа всех размещенных предварительных предложений. И вот здесь, обратите внимание, пока у нас до 1 октября речь идет про то, что нет интеграции повсеместной между электронными площадками, и таким образом будут направлены заказчику только те предложения, которые размещены на конкретной площадке, где размещено извещение». Не более пяти заявок отбирается, и не менее двух заявок. Заявки оператором проверяются, как всегда, по формальным признакам. Внутрь заявки уже оператор не заглядывает, проверку это осуществляет заказчик далее. Отбираются заявки по цене. Если по цене не прошла отбор заявка, то она в выборку не попадает. Оператор электронных площадки присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в порядке возрастания цены за единицу товаров. А в этой части, забегая вперед, хочу отметить, что с 1 января 2022 года у нас, мы знаем, оптимизационный пакет вступает в силу, пакет поправок законодательства о закупках. В частности, в отношении закупок по части 12 статьи 93 тоже произойдут изменения, здесь помимо указанной информации будет присваиваться еще и идентификационный номер. Есть порядковый номер, есть идентификационный номер. Номер заявки будет формироваться в автоматическом режиме. Это вот что касается новшеств в отношении части 12 статьи 93 с 1 января 2022 года по 360-му федеральному закону.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 В автоматическом режиме в итоговую информацию, сведения попадают на основании, опять же, цены ранжируются неотклоненные предварительные предложения. Далее формируется протокол подведения итогов определения поставщика и сведения, соответственно, размещаются. В случае наличия менее двух заявок на участие в закупке процедура не проводится, об этом уведомляет оператор электронной площадки заказчика, ну и фактически для поставщика здесь ничего не меняется, предварительное предложение как было размещено, так оно и будет актуально до момента его отзыва, либо до момента, Собственно, окончания срока действия в течение месяца. Контракт заключается с победителем по тем же правилам, которые действуют в текущий момент в отношении заключения контракта по запросу котировок не допускается протокол разногласий на этапе заключения контракта. Здесь вот мы с вами сейчас посмотрим сведения по предварительному предложению, то есть пошаговый алгоритм будет дан по размещению предварительных предложений. Также обращаю ваше внимание на то, что оператор электронной площадки конфиденциальность сведения об участниках в данном случае не обязан соблюдать не обязан э, придерживаться конфиденциальности. Поэтому э, сведения, собственно, о предварительных предложениях, данные об участниках закупок, они размещены. Вот наглядный пример. Э, каждая площадка реализовали по-своему эти э, сведения. Ну, Например, Сбербанк СТ, Сбер-А по-новому. Э, сведения эти предоставляют уже на... Э, главной странице, в главном меню электронной площадки. Можно зайти и в режиме онлайн просмотреть сегодня по предварительным предложениям. Итак, ну мы с вами посмотрим на примере другой электронной площадки. Для того, чтобы разместить предварительное предложение, мы заходим в личный кабинет, мы выбираем раздел «Закупки». Здесь у нас появился отдельный блок с 1 апреля, это «Закупка по части 12». Переходим к формированию моего предварительного предложения. Открывается форма. Форма состоит из двух основных блоков. Это, блоков, это «Сведения об участнике», «Сведения о предлагаемом к поставке товаре». Сведения об участнике будет предзаполнено, информация в автоматическом режиме на основании данных единой информационной системы на основании сведений личного кабинета заполняется. Далее у нас сведения по декларации в отношении 31 статьи по пунктам 3.5.7.9.11 части 1 статьи 31 Документы по пункту 1, часть 1, статьи 31, подтверждение соответствия требованиям в том случае, когда соответствующие требования устанавливаются в отношении товара, который предлагается к поставке. Решение согласия о последующем одобрении крупной сделки, соответственно, здесь вот эти вот сведения все представлены, разбиты они на разделы, на подразделы, точнее, срок действия до включительно. И вот здесь мы выбираем, используя автоматический календарь, срок действия нашего предварительного предложения. Напомню, он не может составлять более одного месяца. Если выбираем срок более одного месяца, на площадках реализовано по-разному, где-то нельзя физически выбрать, где-то... Не совсем удобно сделали, можно выбрать дату более одного месяца, но при публикации предварительного предложения будет площадкой выведена ошибка. Сведения об участнике заполнены, далее декларация соответствия участника закупки требованиям. здесь у нас можно сформировать, либо прикрепить декларацию. Далее. А, то есть фактически мы э, используем, я рекомендую всегда использовать э, автоматическое формирование декларации на электронной площадке. Для того, чтобы использовать соответствующую актуальную информацию, есть риск, что если вы прикрепляете свою декларацию, какие-то изменения очередные, законодательства, соответственно, учтены не будут. Поэтому будьте внимательны. Лучше использовать те инструменты, которые законодательно для нас предусмотрены. Далее. Заполняем сведения по... Товару. Вот здесь вот самое интересное. Нужно э, сведения указать в отношении предлагаемого товара. Э, блок содержит информацию, сведения о товаре, условия поставки товара, то есть куда мы готовы поставлять и документы о товаре в случае установления этих требований. Э, выбираем обязательно позицию КТРУ. Здесь достаточно указать наименование. То есть если вы, например, указываете наименование и Код позиции КТРУ автоматически не подтягивается, следует, конечно же, проверить, а есть ли такая позиция в КТРУ. Если нет, то, увы ах, нельзя будет разместить предварительное предложение. Если соответствующая позиция уже внесена в КТРУ, то автоматом код позиции КТРУ подтянется в это значение. Участнику делать ничего не нужно. Товарный знак при наличии, нет товарного знака, ничего страшного, поле пропускаем, страна происхождения товара по классификатору выбираем страну происхождения товара условия поставки товара куда мы готовы поставить и вот здесь сразу обращаю внимание на кнопку добавить место поставки например по такой-то цене мы готовы поставить Москву, по другой цене, с учетом стоимости доставки, мы готовы, например, поставить в Алтайский край и так далее. Выбираем ровно ту информацию, которая для нас актуальна. Место поставки указываем, код места поставки по классификатору также у нас подтягивается здесь. Цена единица товара, количество товара и, собственно, общая стоимость будет указана с учетом количество товара и цены за единицу, соответственно. Срок поставки. Здесь обязательно учитывайте актуальный срок поставки, например, для конкретного региона. То есть, например, я, находясь в Москве, в Москву могу привести за один день, ну, здесь абстрагируясь от нашего примера с бензином, а в Алтайский край у меня поставка займет минимум три рабочих дня, например. Соответственно, вот эти сроки нужно обязательно учитывать. Срок поставки. Можно указать соответствующий диапазон, от одного, например, до четырех рабочих дней. Вот здесь, кстати, дни, они все же календарные указаны, поэтому ориентируйтесь именно на, календарные, на сроки в календарных днях. Информация об условиях и месте поставки, соответственно, после добавления этих сведений, автоматом будет позиция, внизу заполнено место, код сна за единицу, количество и срок поставки. И в отношении нескольких мест поставки все они впоследствии будут внизу в табличном виде отображены. Далее. Документы о товаре. Если по нашему товару никаких дополнительных документов не предусмотрено, этот раздел мы не заполняем. Если есть различные сертификаты, акты, то можно сюда эти сведения добавить, здесь э, прямого никакого исключения, запрета не предусмотрено. Другие документы, э, вообще раздел отдан на рассмотрение поставщика, то есть любые другие документы и в отношении товара, и в отношении поставщика можно сюда добавить. Далее, казалось бы, все достаточно так просто, но все же Минфин в преддверии осуществления, вступления в силу, точнее, части 12 статьи 93 выпустил письмо, письмо Минфин России в отношении таких закупок. Реквизиты вы видите на экране, будет интерес, дополнительно после вебинара еще это письмо посмотрите. А в письме конкретизируется, по каким закупкам появилась возможность проводить закупки у ЕД поставщика в электронной форме. Это, опять же, закупки, как я уже ранее озвучивала, в отношении пункта 4, 5, части 1, статьи 93. Статья была дополнена и появилась у нас новая часть 12. Далее. А закупка товара в случаях, предусмотренных по пункту 4.5, части 1, если это закупка в электронной форме, осуществляется с использованием 8 федеральных электронных площадок. Заказчик, в свою очередь, размещает освещение через единую информационную систему. Площадку выбирает сам заказчик. А вот здесь, вот, что самое интересное, с 1 октября текущего года при осуществлении закупок обеспечивается доступность информации обо всех предварительных предложениях предварительных предложениях участников, размещенных на всех электронных площадках посредством информационного взаимодействия с ЕИС. И требования к такому взаимодействию устанавливаются правительством Российской Федерации. Конечно же возникает вопрос, почему на момент вступления в силу этой нормы информационное взаимодействие обеспечено не было. Ну вот что имеем, то имеем. Слава Богу, что этот срок уже скоро, собственно, наступит. Согласно части 7 статьи 24.1 в течение одного часа с момента размещения информации, связанной с проведением электронной процедуры в ЕИС и на электронной площадке, указанная информация должна быть доступна для ознакомления в ЕИС и на электронной площадке. А, извещение об осуществлении закупки товара у единственного поставщика в электронной форме по части 12 ст. 93 93.44 Федерального закона должно быть доступно для ознакомления и на электронной площадке в том числе. Вот такие вот разъяснения были даны. <coughs> Прошу прощения. В отношении создания, точнее необходимости создания комиссии для рассмотрения заявок, то есть для рассмотрения предварительных предложений по части 12. Минфин дает следующее разъяснение. Не предусмотрено создание отдельной комиссии для собственно, рассмотрения таких предварительных предложений. То есть обязанность заказчика без собственно, создания комиссии по этому вопросу осуществить рассмотрение поступивших предварительных предложений. То есть таким образом, если, например, возникает соответственно, ситуация, когда нужно обжаловать действия заказчика, мы уже отсылку на комиссию не даем, мы даем отсылку, в целом на организацию заказчика, если речь идет про, например, необоснованное отклонение. По комиссии мы никаких упоминаний в своей жалобе не даем. В совместном поставщика-подрядчика-исполнителя по части 12 тоже нам Минфин дает совершенно точное толкование, что совместное определение поставщика-подрядчика-исполнителя может осуществляться только в соответствии со статьей 25 44 федерального закона исключительно при проведении конкурсов и аукционов. То есть прежде всего речь идет про конкурентные процедуры, конкурентным закупкам по норме закона часть 12 статьи 93 не относится, соответственно, совместное определение поставщика, подрядчика, исполнителя, но ну, здесь поставщика, потому что это товар, не предусмотрено. А далее, вот что самое интересное в отношении предварительного предложения, здесь вот обратите особое внимание. Функтом 1, часть 12, статьи 93, 44 федерального закона предусмотрено формирование участникам закупки на электронной площадке своего предварительного предложения о поставке товаров. То есть речь идет о том, что если, например, вы поставляете несколько товаров, вы поставщик, поставляете условно и, например, лампы и канцелярию, и столы, стулья и так далее. То есть ну, ни для кого не секрет, что в основном, если это не производитель, а поставщик, занимается поставкой или смежных товаров, или, возможно, даже диаметрально противоположных товаров. Так вот, участник закупки размещает свое предварительное предложение, которое содержит информацию о всех предлагаемых поставке товарах в целях участия в проводимых на электронной площадке закупках, из состава которого оператор электронной площадки впоследствии в автоматическом режиме направит конкретное предложение, конкретную заявку участника закупки заказчику, разместившему извещение об осуществлении конкретной процедуры. Что примечательно, у заказчика такой множественности нет. Он закупает конкретный товар. Вот, например, поставщик, сформировал свое предварительное предложение в отношении поставки один стулья, два столы, три лампы, четыре канцелярские наборы. И заказчик по конкретному региону, на который распространяется действие предложения участника закупок. Например, разместил извещение о закупке столов. Так вот эти вот столы, если отбор по цене они пройдут, предварительное предложение по поставке столов будет направлено заказчику. Предусматривается формирование одного предварительного предложения в отношении нескольких товаров, которые предлагаются участникам закупки и поставкам. Который участник закупки, которая, точнее, участник закупки вправе вносить изменения при необходимости. Вот здесь вот я хочу вернуться к тем нашим слайдам, где у нас сведения размещались по товару. Итак, вот здесь вот мы с вами заполнили выбор позиции КТРУ. Вот, заполнили первую позицию. Пусть это у нас будет бензин. Дальше. Условия поставки товара добавили место поставки товара, заполнили документы о товаре, разместили сведения. Это будет у нас фактически сведения по поставке только бензина. Если поставщик, например, занимается поставкой и иных товаров, то в сведениях о товаре мы дополнительно заполняем информацию по всем тем товарам, по которым мы хотим, чтобы впоследствии информация попала в одно общее предварительное предложение. Но, естественно, опять же, вот уточняя разъяснение Минфин, будет происходить закупка не по всем тем товарам, которые предусмотрены по предварительному предложению, а только по тем, по тому товару, точнее, по которому у заказчика будет размещено извещение. Далее, обязанность заказчика при размещении извещения об осуществлении закупки указать одно наименование товара с одной начальной ценой за единицу товара, одним сроком и местом поставки. Вышеуказанные положения не предусматривают указание различных цен в отношении одного и того же места поставки, поскольку различные цены указываются в разрезе различных мест поставки. То есть вот здесь вот такая возможность предусмотрена. Несколько мест поставки, один и тот же товар. Соответственно, цена может быть и в отношении одного и того, того же товара с учетом места поставки может быть указано разное. То есть фактически, вот если подойти так вдумчиво к этому вопросу, и если э, попробовать разместить предложение в отношении всех э, тех товаров, которые вы готовы поставить, э, если вы являетесь поставщиком сразу э, товар, э, товаров по нескольким номенклатурам, то это достаточно такой трудоемкий процесс. Но э, стоит э, эту процедуру пройти, для того, чтобы сведения разместить, а впоследствии при необходимости только актуализировать информацию, ну и не забывать сведения просто обновлять по истечении одного месяца с момента размещения вашего предварительного предложения. Принцип множественности на стороне заказчика, так называемая корзина, не может быть внедрен без его предварительной проработки, то есть, соответственно, здесь отдельный нормативный правовой акт необходим, а вот со стороны поставщика такой принцип реализован, то есть в одном предварительном предложении мы заключаем все те товары, которые мы готовы поставить. Далее, в отношении электронных площадок, об отборе, точнее, заявок, то есть об отборе, предварительных предложений операторами электронной площадки. Согласно подпунктам А и Г, пункта 5, части 12 статья 93, в течение одного часа с момента размещения ЕИС с извещением об осуществлении закупки, оператор электронной площадки с использованием электронной площадки отбирает предварительные предложения, отбирает не более пяти заявок на участие в закупке, соответствующих требованиям, которые установлены в извещении об осуществлении закупки в соответствии с подпунктом В. В отношении также количества товара, которое требуется заказчику, если количество, например, указанного участника меньше, заказчику требуется большее количество, чем в предварительном предложении поставщика, понятно, что предварительное предложение в выборку не попадет. Далее. При определении таких заявок не учитываются заявки участников закупки, у которых отсутствует не заблокированное соответствие с подпунктом Г, пункта 5, часть 12, статья 93, количество товара в размере количества закупаемого товара, которое предусмотрено в извещении об осуществлении закупки. Еще одна особенность – блокировка количества товара в соответствии с поданным предварительным предложением. В случае указания участникам закупки в предварительном предложении максимального количества товара, оператор электронной площадки блокирует количество товара в предварительном предложении каждого участника закупки. Заявка которого направлена заказчику в размере предусмотренного возвещения об осуществлении закупки количества закупаемого товара. То есть вот здесь вот исходить поставщику все-таки нужно из возможности как можно больше поставить товар. Но все-таки от реальности, конечно, отрываться тоже не стоит. И нужно учитывать реальное количество, которое в случае закупки участник сможет поставить с учетом множественности предварительных предложений по месту поставки. Заявка отбирается в части цены за единицу товара и срока поставки оператором электронной площадки, если минимальный срок поставки товара, указанный участником закупки в предварительном предложении, не превышает срок поставки товара, установленный заказчиком в извещении об осуществлении закупки. Поставщик указал пять дней для поставки, заказчик уточнил, что нужно привести в извещение в течение трех дней, соответственно, увы, не попадет предложение в выборку. Заказчик установил пять дней, участник установил, что готов в течение трех дней привести товар. Соответственно, выбор предложения попадет, если оно пройдет по цене. Срок поставки товара установлен заказчиком в об осуществлении закупки, не превышает максимальный срок поставки, указанный участником закупки в предварительном предложении. Цена единицы товара, указанная участником закупки в предварительном предложении, должна быть не более начальной цены единицы товара, установленной заказчиком в извещении об осуществлении закупки. Таким образом, оператор электронной площадки отбирает заявки, количество товаров, которых соответствует требованиям заказчика, при этом не заблокировано по Направленным заявкам количество товаров, то есть отбирая заявки, содержащие достаточное доступное количество товаров в размере не менее количества, которое указано в извещении, механизм блокировки количества тоже вот примечательно, осуществляется исключительно в случае указания участникам закупки в предварительном предложении максимального количества. Если максимальное количество участник не указывает, то э, площадка автоматом исходит из тех положений, что, соответственно, любое количество э, готов привести участник. В случае неуказания максимального количества, указание только минимального количества, механизм блокировки не применяется. По количеству направляемых заявок, но здесь мы с вами уже этот вопрос неоднократно сегодня проговаривали, максимум 5 заявок предварительных предложений, минимум две заявки. Договорился участник только от лица своей организации с заказчиком, разместил одно предварительное предложение в отношении товара, соответственно, Заказчик разместил извещение всего на момент окончания срока размещения, предвар... окончания срока рассмотрения всего направлено только одно предварительное предложение. Закупка не состоялась, об этом уведомляется заказчик. Предварительное предложение не рассматривается на предмет заключения контракта. Так, далее. Согласно пункту 4 приказа Минфин России от 4 июня 2018 года, 126 н по преференциям приказ. Приказ применяется исключительно при проведении конкурентного способа определения поставщика, к числу которых закупки у единственного поставщика, даже несмотря на то, что все-таки природа, таких закупок именно конкурентного типа, но они относятся к закупкам по части 12 статьи 93, не относятся, в связи с чем приказ при осуществлении таких закупок 126Н, приказ Минфин России, не применяется. По заключению контракта есть также свои особенности. Контракт заключается с тем участником закупки, заявки которого присвоен первый номер, в связи с чем контракт заключается с участником закупки, заявка которого не отклонена. Важно пройти по цене, важно, чтобы предложение соответствовало требованиям, и в том числе, если такая заявка является единственной в связи с отклонением иных заявок. То есть речь не идет про то, что всего была одна единственная заявка, в этом случае закупка не состоится. Речь идет про то, что, например, было четыре предварительных предложения и осталось всего лишь одно предварительное предложение после рассмотрения предварительных предложений. Остальные предварительные предложения были отклонены. То есть с этим участником и будет заключаться контракт не касается а, данная норма, данное а, пояснение Минфин, в случае наличия менее двух заявок, которые указаны в пункте 8, часть 12, статьи 93. По электронному взаимодействию а, здесь мы с вами обращаемся к первоисточнику а, 44 федеральный закон и а, с учетом а, внесенных изменений мы рассматриваем в разрезе внесенных изменений соответственно, статью 93 в целом. С учетом части 4 статьи 2 449 федерального закона о внесении изменений, соответственно, указанные положения по информационному взаимодействию не подлежат применению до 1 октября текущего года. Мы будем надеяться, что действительно с учетом интеграции, с учетом информационного взаимодействия между всеми электронными площадками и единой информационной системой, сведения будут действительно размещаться и направляться к заказчику установленное время потому что здесь конечно же вопрос этот об информационном взаимодействии он достаточно трудоемкий Ну вот например по количеству закупок у единственного поставщика на 1 сентября текущего года, сейчас эта цифра немного подросла, но не столь существенно, всего лишь 319 таких закупок размещено. Здесь я беру все стадии такой закупки от момента размещения и до момента собственно, заключения контракта. Сейчас чуть более... 330 таких закупок размещено, буквально вчера эту информацию проверял. Здесь опять же хочу отметить все-таки, что важно исходить из того, что процедура это все же предусматривает двухстороннее взаимодействие, и заказчик не может осуществить закупку ЕД-поставщика по части 12, если просто предложение не размещено. Нет предложений участников, нет менее, точнее, Менее двух предложений размещено. Закупка такая проведена быть не может. Поэтому важно, собственно чтобы такие процедуры состоялись, наполнить корзину, то есть наполнить площадки своими предварительными предложениями. В условиях информационного взаимодействия с 1 октября, надеюсь, что это сделать будет значит, на проще. Так, разница про 600 тысяч и 3 миллиона. 600 тысяч рублей – это у нас закупки у единственного поставщика по пункту 4, 5 по части 1 статьи 93. Это закупки, которые могут быть проведены с учетом ценового лимита в 600 тысяч рублей у ЕД-поставщика. С 1 апреля текущего года – Статья эта была дополнена, частью 12, статьи 93, и появилась новая возможность с новым ценовым лимитом до трех миллионов рублей проводить такие процедуры для заказчиков. Ну и, соответственно, в связи с чем появилась актуальность таких закупок и для поставщиков. В чем разница? 600 тысяч рублей – это э, стандартный классический вариант, который мы с вами имели и до вступления в силу части 12. Это закупки товаров, это закупки работ, это закупки услуг до 600 тысяч рублей. До 3 миллионов рублей заказчики, используя новую форму закупки у поставщика на сегодняшний день, могут закупать исключительно товары – то есть, если, например, у заказчика потребность в каких-либо услугах, он не может провести закупку до 3 миллионов рублей. А если у заказчика потребность именно в товарах, он может провести такую процедуру, но состоится она при условии того, что есть предварительные предложения, которые размещены нами с вами, то есть участниками закупок. Но речь идет, повторю, опять же, только про товары. Так, хороший вопрос. Если мы разместим, у нас 500 товаров, если мы разместим, заказчик выберет 10 товаров по 3 килограмма каждого, нам это будет невыгодно, мы будем обязаны подписать контракт. Вот здесь вот в этом плане, вы знаете, даже вот, представители Минфин, я, по крайней мере, конкретного ответа на этот вопрос не услышала. Но давайте все же исходить из того, что несмотря на то, что это закупка у ЕД-поставщика, все же она имеет признаки конкурентной процедуры и ну, пока такой обязанности по заключению контракта нет. Но в дальнейшем все же, если такая закупка будет проводиться с учетом всех особенностей электронной процедуры, то да, в таком случае обязанность поставщика будет иметь место быть. Но пока вот следуя прямо букве закона, исходя из того, что все же это закупка у единственного поставщика обязанностей, такой нет. Так, смотрю, какие вопросы у нас еще поступили. Так, где поставщику увидеть в ЕИС сбор предварительных предложений? Извещение можно найти в единой информационной системе. Для этого э, используйте фильтр по закупке, э, фильтр по способу определения поставщика в ЕИС. Есть отдельный способ, который так и называется. Часть 12 статьи 93. 44 федерального закона. И э, используя отдельный фильтр, вы увидите... Соответственно, все размещенные процедуры, пока их немного. Но вот все-таки для того, чтобы и заказчиков тоже стимулировать такие закупки и размещать, заказчики же тоже заходят на площадки и смотрят, какие в принципе есть предварительные предложения. Нет предварительных предложений, заказчику ну, смысла нет проводить такую закупку. Зачем тратить время, если, скорее всего, процедура не состоится. Поэтому все же нужно размещать для того, чтобы и заказчики видели эти предварительные предложения, и, соответственно, был смысл заказчикам проводить такие процедуры. Так, вопросов, вижу, у нас больше нет, не поступило. В таком случае, уважаемые участники вебинара, я благодарю вас за внимание, благодарю, что вы сегодня и всегда посещаете наши вебинары. Большое спасибо, и я с вами прощаюсь. Хороших, хороших выходных желаю. Главное, отдохните, и с новыми силами жду вас на новых наших вебинарах. Большое спасибо за внимание, всего доброго, до свидания. Я вижу, что еще появились вопросы, поэтому я обратно в эфир вернулась. Может удобнее сначала заказчику разместить запрос цен, чтобы собрать коммерческие предложения? Конечно же, у заказчика есть такая возможность, но не все заказчики пользуются этой возможностью. Ввиду разных причин заказчики тоже такие на сегодняшний день специалисты достаточно Загруженные в плане и отчетности различные и так далее не все размещают коммерческие предложения запрос коммерческих предложений поэтому возможность такая есть но вот либо сразу используют закупку единственного поставщика либо не прибегают к этой форме но не прибегают к этой форме опять же ввиду того что соответственно предварительных предложений нет Дальше, как поставщику увидеть реестр предложений. Я сейчас попробую на примере, остановлю демонстрацию и попробую на примере электронной площадки продемонстрировать, где посмотреть. Сейчас пока отключила демонстрацию, нахожу на площадку. Так, можно увидеть в открытом виде предварительные предложения, чтобы посмотреть вообще, что предлагают другие поставщики. Так, включаю демонстрацию. Снова демонстрация экрана. Покажу на э, площадке СберАпп. Так, смотрите, значит, где посмотреть? У нас есть наверху соответствующие разделы. Не заходя в личный кабинет, в открытой части я вижу реестр предварительных предложений. Вот здесь вот как раз я вижу те предложения, которые размещены заказчиками. И вот здесь, вот, как я говорила в начале вебинара, несмотря на то, что закон нам дает прямое указание на то, что эта часть... 12 предполагает закупку исключительно товара. Техническая возможность, по всей видимости, есть и размещение не только, соответственно, товаров, но и... «Услуг работ». Вот здесь вот по соответствующему коду я находила также услуги работ Но я не рекомендую вам услуги работы размещать. Рекомендую именно, следуя требованиям закона, размещать информацию о товарах, потому что заказчик впоследствии все равно будет закупать только товары таким образом. И вот здесь вот можно посмотреть, что предлагают, соответственно, другие участники. Вот противогазы в огромном количестве. Соответственно, вот если, например... Здесь обратите внимание, один и тот же поставщик. Видите номер предварительного предложения? Слева он указан один и тот же. То есть речь идет о том, что это один поставщик разместил свое предварительное предложение на поставку противогазов. И он указал, соответственно, разные регионы с разными условиями поставки. Условия поставки в данном случае говорю по цене, про цену поставки. Соответственно, противогаз… Куда поставляет республика Хакасия, Чеченская республика, дальше Чувашская республика, ну и, соответственно, вот последняя еврейская автономная область. На предыдущей странице тоже, соответственно, сведения указаны. Некоторые площадки удобно реализовали в плане публикации предварительного предложения. Можно выбрать территорию всей Российской Федерации сразу. Можно на отдельных площадках, нужно точнее выбирать Каждый регион, например, муниципальное образование отдельно. Поэтому здесь будьте внимательны и, соответственно, при необходимости размещайте ваши предварительные предложения. Вопрос еще раз посмотрю. имеет ли право заказчик отклонить заявку с наилучшей поданной ценой без объяснения причин отклонения. Со стороны заказчика, когда заказчик публикует протокол, у него формы протокола есть. Обязательные сведения для указания, в том числе сюда относятся и причины. Причины отклонения заявки. Причины без выбора причины протокол опубликован быть не может. Но здесь предосхищаю, собственно, следующий вопрос. Уточню, что да, причина может быть выбрана на основании соответствующей статьи 44-го федерального закона, части 12 -й. Но может не дана быть конкретизация, как это иногда бывает и по конкурентным закупкам. А если причина не вы вправе обжаловать действия заказчика. По этой части сохраняется право участника закупки «Обжаловать действия заказчика». Поэтому, если такая ситуация возникла, я рекомендую использовать обязательно этот инструмент, инструмент обжалования, тем более у нас сейчас есть такая возможность обжаловать э, действия заказчика, действия оператора электронной площадки с использованием функционала единой информационной системы. Поэтому здесь будьте внимательны. И, соответственно, всеми новыми инструментами, если они упрощают жизнь я рекомендую, конечно же, воспользоваться, использовать их. Так, все, вижу, что вопросов, вопросов больше нет. Большое спасибо за внимание. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.